В день космонавтики начнется новолуние. Весь апрель луна будет увеличиваться в размерах. Это отличное время для ее наблюдения. Этим поделился профессор Казанского университета Юрий Нефедев. Что еще готовит апрельское небо, далее в сюжете. 14 по 30 апреля можно будет увидеть первый весенний звездопад Лирид. Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Лира, в котором находится его родиан. Лириды наблюдают уже более двух с половиной тысяч лет. Если раньше это был сильный поток, то сейчас в атмосферу залетает всего 18 метеоров в час. Но это явление штатное, обычное, ничего в нем нет такого сверхъестественного нет. Оно происходит каждый год, так же как все. Метеорные потоки, которыми можно с вами наблюдать. Наблюдать это рядовое явление нужно своими глазами с 12 до 2 часов ночи. Оборудование здесь нам никакое не требуется. Своими глазами лучше всего наблюдать. Совершенно в любом месте небесной серы может попасть вот эта вот э, падающая звезда, как в народе называют метеоры. Дарья Ананьева, Надежда Степанова, Универньюз.